которые быстро могут докрутить ваш отдел продаж, с помощью которых вы сможете сделать результат. Прям применяй и сразу результат. Начинай! Коль, расскажи немножко о своем бизнесе, потому что не всегда говорят, что я якобы с розницами не работаю. Мне тем более приятно тебя позвать. Мы находимся в городе Королев, и именно отсюда начался бизнес. Как сначала один, потом два, потом три магазина в городе Королев. Потом мы вышли... Москву и в двенадцатом году появился оптовый отдел, в тринадцатом году запустили франчайзинг, также действует интернет-магазин и на сегодняшний день 24 бутика по всей России успешно 24, работают. Да. Когда я учился вот у тебя, то их было 15, то есть за два года плюс 9 бутиков. Значительно вырос оптовый оборот, ну, мы научились э, простым вещам. Вот. Но розница, конечно, на сегодняшний день э, – это наша сильная сторона, фишка. За два года общая выручка компании увеличилась в два раза. Сейчас мы стремимся к 200, к 200 миллионам и уверен, что в этом году сможем их достичь. Друзья, у нас, как мы помним, тема выпуска увеличения продаж 8 фишек от Екатерины Уколовой, мне кажется, будет намного больше фишек, но ну, так уже получилось, выберите из самых 8 ярких и внедрить в свой бизнес. Сегодня вот у меня Никита в гостях, Никита на самом деле чем славится среди моих клиентов, потому что он как риэлтор очень крутой, молодец, у него очень много сделал. Сколько ты в месяц квартир продаешь? Ну, в Волгограде мы где-то делаем в штуках от там, 60 до 80 штук. Но мы сейчас занимаем где-то второе место на рынке города Волгограда по объему продаж и по количеству сотрудников. Причем мне кажется, что эффективность наших сотрудников гораздо выше, чем у других компаний. Оборот. Оборот порядка, наверное, 40-30-40. И когда все это начиналось, там было мало студий, нельзя было особо пойти взять в аренду оборудование или студию. Если ты хотел снимать какие-то интересные проекты, надо было иметь свою студию. И мы. Ну и чтобы учиться, с моим другом Леонид Артамонов открыли первую студию учебную, еще он в студии. Нас заметила компания, они занимаются остеклением всех музеев в мире. И они нас стали заказывать, мы ездили в Питер, ну, по всей России, снимали для них панорамные туры. Не панорамный тур да, это просто были панорамы Сегодня у меня в гостях Евгений Гаврилин Первый раз дома записываю, кстати да, Вообще, почти, ты да. второй гость у меня в доме Что бы ты посоветовал, грубо говоря, для старта да? То есть, вот, к примеру, не знаю, к примеру, вот я, да? Вот я эксперт по продажам Первое, Первое. А -а Либо аутсорс и подписывать договор с командой, которая тебя занимается продакшеном Узнать, сколько у них заказов есть. Потому что они могут взять тебя на обслуживание и зашиваться в работах и делать низкого качества. каких-то людей. Обязательно прописать, что ваша компания обслуживает меня. Вот именно эта конкретная группа работает со мной. Или там с кем-то. Ты должна это знать. Потому что когда будут отговорки, и мы не успеваем, у нас не получается, думаешь, это правда, неправда, как тебе это проверить? Либо полностью комплектовать свой штат. Свой штат продакшн, который работает только на тебя, твои собственные звезды, взращивать мотивировать их. Дальше, если у тебя нет минимум трех, на мой взгляд, трех-пяти миллионов рублей, нет смысла если есть лезть в бизнес-тематику. Угу. Вообще никакого смысла. Ты должен сколлаборироваться, купить аудиторию, оповестить и пропярить аудиторию о том, что ты существующий. Есть. То есть прийти уже к существующим бизнес-блогерам и, соответственно, Однозначно. У них э так. купить. Рекламу. Да. Угу. да, да, да, Дальше. да. Вот. Либо вообще как-то замотивировать, сказал, Жень, слушай, давайте продажи. Вот тебе понравится, снимешь меня в блоге. Я бы сказал, да. Я не думаю, что так было. С учетом того, сколько тебе людей пишут, и как ты тренеров не любишь. Ну это правда. Ладно, хорошо, поймал меня. Окей. Теоретически такое было возможно. Видишь, я практически сам тебе это предложил, вот когда мы сейчас записали для моего блога. Дальше. Регулярность выхода ролик. Как часто, минимальная? Ну я делаю раз в неделю, мне комфортно. Я к этому. Это быстрый режим на самом деле. Ты не можешь уехать отдыхать. Это вот сейчас на но на ранее поеду. Мы снимаем контент на три недели вперед. Mm -hmm. Потому что я тупо хочу три недели побыть с семьей, покататься на лодке, забыться и там, покупаться, mm -hmm. перезагрузиться и так далее. Можно ли сразу снять сезон целый? Можно. Если у тебя не привязано к времени, к событиям, конечно. Эти инструменты, правила, какие-то свои фишки, ты просто за неделю отсняла, и у тебя следующие там, три месяца, например, они уходят с определенной периодичностью. Но есть нюанс. Если ты хочешь быть со своей аудиторией и вместе творить контент, основываясь на их обратной связи, то это будет сделать невозможно. Да, друзья, напишите, кстати, пожалуйста, на какие темы интересно, чтобы я вам давала информацию. Может быть, это личный лайфстайл, да, может быть, это с кем-то интервью, то есть, чтобы мне понять, что вам интересно. Вот, и все, что ты сейчас придумаешь по пути своего канала, я тебя уверяю, через три месяца будет все ровно, ровно противоположно. Uh -huh. ты, ну, ты не можешь идти против толпы, ты можешь диктовать и свои условия, но ну, у тебя будет там единомышленник, может быть столько, бизнес-тематика, она очень сухая. То есть держать градус внимания у зрителя бизнес-контентом тяжело, поэтому приходится разбавлять его разными, а, разными направлениями. Я в свое время это прям собаку съел, как круто можно делать и как не надо делать. Вот. Секс продает однозначно, продает красивая картинка, невозможность иметь то, что есть у аудитории, они смотрят, потому что, блин, там крутые тачки, у меня этого нет, там крутые девчонки, у меня этого нет, их бомбит, все шлюхи, соответственно, называют, ну, как вот у меня был, был период, все девочки в кадре были там проститутками, ну, какими-то там плохими, нормальные девчонки ну да, тебе нужно по пойти, с накачанными пацанами обзоры какие-то сделать. Узна сколько зарабатывает стриптизер, кто из чиновников ворует какие деньги, сразу хайп. Вот эта тема хайп, хайп же негативная всплеск определенный. Он еще раз к сожалению, в Ютубе, и люди в погоне за просмотрами, в погоне за подписчиками, готовы отходить от своей сущности. Mm -hmm. я так делал полгода, mm -hmm. я слишком долго слушал, Человека, который вот говорил, вот это правильно, но это с моей сущностью не резонировало. Были просмотры подписчики, да, это и повал, был рост прям геометрической прогрессии. Был, был у меня вот этот момент баланс в душе, Нет. Хотел я это транслировать? Нет. А зачем? Я, не, я бизнесмен, мне блог у меня такая развлекательная ставляющая была, и потом я специфику. Ну, вот самая первая вещь, которую мы внедрили и получили просто мгновенный эффект, это планирование. Планирование не на месяц, а на каждый день, ну, в зависимости от того, где находится точка, в центре буднего или выходного дня. А как вы контролируете результаты? Результат контролируется постоянно, ежечасно. Есть замечательная программа Telegram, и у нее это исходный ход. каждый чек падает соответственно управляющим и можно в любой момент посмотреть насколько мы идем вот там по сегодняшнему плану построить прогноз на месяц посмотреть средний чек за сегодня за неделю за месяц за квартал абсолютно любые данные из 1с можно доставать и представлять в виде Удобная э, текстовой информации. Как часто вот эта информация появляется, и что бы ты посоветовал рознице? Как часто она нужна в день? Эм, ну, управляющие запрашивают ее по запросу, но в любом случае автоматически э, три раза в день приходит э, статистика по выполнению плана на сегодняшний день и если он еще не выполнен, то не доемка в рублях, а сколько надо сделать, чтобы получилось 100%. Здорово, это очень важный момент, мы тоже это используем. У нас, допустим, есть Сколько не хватает до плана до конца недели? Ну, у нас, потому что недельный период по достижению плана мы каждый день считаем, плюс до конца недели, ну, чтобы был некий задел. Это классно работает, здорово, что вы это внедрять. Одной из штук, которую я стал сразу внедрять, я сказала, сказал, что должно быть там не менее 100 и более звонков. Я как-то на этом раньше не фокусировался. У нас стояло, да, что менеджер должен делать 100 звонков, и мы как-то особо с этим не работали. В результате программы я стал делать на этом упор, то есть мы прям вот, ну, сначала была вообще идея, типа, не платить за день, если он количество дозвонов не делает. Ну, жесть не стали применять, то есть внедрили KPI, просто бонус не получает, но стали пристально смотреть за дозвонами, отследили рабочее время менеджера, поняли, что дозваниваясь просто крайне никакая, больше двух трети времени человек тратит просто на то, что слушает гудки, и вот ну, у меня есть такой друг знакомый, ну он мне сказал, что вот его знакомый сервис Скорозвон придумал. Вот, ну довольно дорогая на самом деле история, я не видел более наглядной иллюстрации. Это вот как кнопка включить и выключить для отдела продаж. Всем работать. Скорозвон. Спасибо тебе. У одних из немногих в сфере недвижимости вообще, я думаю, не только там на рынке Волгограда или Ростова, но и в России у нас работают тайные покупатели. Да, то есть то есть он, мы, а как бы этот процесс организовали? Ну, как, как все, наверное, кто работал, бы когда-то был связан там, с ритейлом. Я работал, начинал раньше в розничной сети. Но, то есть у вас тайник, он звонит? Он звонит и как и покупатель. Да, да, прям приходит, записывает его соответственно весь показ, uh -huh. как ведется агент, правильно ли он выявляет потребности, потому что, почему у нас все не любят продажи, да, в России, потому что не умеют продавать и не умеют выявлять потребности, считают, что это просто надо громко и с что-то выпалить, и таким образом клиент купит. нет. Есть этапы продаж, которые должен соблюдать э, наш сотрудник, вот, и потом, соответственно, ему дается обратная связь. Слушай, впервые слышу, чтобы тайников применяли в риэлторском бизнесе, у да. всех я, когда настраиваю отделы продаж, я тоже это все внедряю, и я помню, мы привлекли тайников, и там. В одном за нас недвижка была, mm -hmm. да, и у них тайники приезжали на Porsche, ну, прям на X6. Mm -hmm. То есть прям такие были качественные тайники, про которых продавцы вообще не понимали, что это нереальные клиенты. Правда, ну, такой тайник, он стоил 3,5-5 тысяч рублей, но и у, у них был гораздо, высокий ценовой да. сегмент, и это была Москва, поэтому... А у вас сколько стоит один визит? У нас порядка 500 рублей стоит один визит. Ой, ну это вообще по-божески. -по -по это... Да, это... Ну, оно стоит того. Как вот сделать так? чтобы заявки были через блог ну то есть вот э, у тебя есть несколько бизнесов э, мало того ты в принципе да у тебя рекламируются какие-то бизнесы как ты им помогаешь сделать чтобы пришли заявки потому что но ну, одно дело количество подписчиков да но это не монетизируемая uh -huh. история а вот как э, привлечь то есть что должно быть обязательно Сейчас, в эпоху вот новой цифровой, всех цифровых технологий и открытости, которые дает со самой сети YouTube, на мой взгляд, идет персонификация бизнеса. То есть за бизнесом стоит конкретный живой человек. И в зависимости от того, как ты к нему относишься, судишь по его компании. Смотрите на Олега Тинькова. Его можно любить, ненавидеть, но никто не будет схожий. Это харизматичный лидер, который добивается своих целей. И приятно, что ты а, хранишь деньги в банке, которым возглавляет этот человек. Хотя не можно, повторю, относиться и негативно и позитивно, это выбор каждого. Поэтому через свой блок у меня формируется, хочу ли я не хочу, а я настоящий, какой я есть. Ладно, еще в совет, не пытаться казаться и выглядеть тем, как ты не являешься. А, расскажи про конкурс, который вы внедрили, который позволил тебе достаточно быстро заработать на X6, как ты говорил, iPhone 6 а, поменял на X6. Да, наверное, это было такое наиболее быстрое внедрение, и вот та самая волшебная таблетка, как ты их называешь, то есть сделали им мгновенно результат. Мы сказали, что последние 15 дней декабря за каждое выполнение, дневного плана сотрудник выполнивший свой дневной план получает 10 баллов, а за каждое перевыполнение сверх этого плана на 10 процентов еще один балл. Кто наберет больше всех баллов, получает iPhone 6. Со это был конкурс в декабре пятнадцатого года друзья, да. запишите это себе и прямо в этом месяце вот, буквально с сентября можете начать э, делать этот конкурс, посмотреть как это сработает я уверена, что это просто будет супер результат, рекордный да, получилась таблица, в которой были какие-то лидеры, таблица кстати говоря рассылалась э, три раза в день через тот же чат-бот э, и э, когда пришли вот последние выходные, так сказать, момент истины в рознице мы объявили всем, что вот эту пятницу, субботу и воскресенье все получают двойные баллы. И те, кто были далеко сзади, смогли отыграться. Вся таблица встала с ног на голову. И люди действительно включились в азарт, в торговлю. И перевыполнили план настолько, что этих денег хватило пойти в МВидео и купить iPhone 6, а на сдачу в Борисков и купить BMW X6, такой самый любимый опыт а ты у нас получается занимался да то есть расскажи может, про результаты что внедрил основное что было внедрено можно сказать внедрил я процентов 7 наверное от всего что можно было внедрить при этом мы выросли и по обороту и по прибыли там в два раза это был очень такой достаточно хороший результат ты сейчас месяц зарабатываешь ну примерно ну, это коммерческая тайна, я думаю. Больше миллиона? Ну, да. И основной такой инсайт был, это внедрение отчетов, причем их... Я могу сказать, даже на 100% не внедрили, вот это, помнишь, мы с тобой созванивались э, с товарищем из Питера, который нам это все делает, настраивает. Мы сейчас пока даже экспериментально, ну, прям так системно на одном офисе это тестируем, ну, э, по всем офисам в Волгограде, да, потому что у нас, получается, 5 офисов находится в городе Волгоград, один в Ростове-на-Дону, вот, э, мы в общих чертах отслеживаем план-факт, ежедневно администратор Волгограде скидывает данные и... По факту с этим уже можно работать. Люди видят, где они недовыполняют, и руководители уже применяют меры. То есть, да. и, на самом деле, вот я могу сказать, что в отделе продаж примерно 36 отчетов, которые должны работать. Вот Никита внедрил, я так понимаю, 2-3. 2-3, да. А, и уже есть эффект, потому что на самом деле, чем больше вы цифры контролируете, тем лучше ваши результаты. Свою прибыль, вот если ты там хочешь зарабатывать 10, 20, 30 миллионов чистыми, ты просто можешь нарезать на мелкие цифры для каждого сотрудника, который есть в компании и просто сравнить все эти дневные цифры с текущим результатом и, соответственно, дальше уже думать, как их поменять для того, чтобы в итоге все-таки прийти к своей цели, потому что пока дневные цифры с тем, что должно быть, не совпадают, к цели ты не придешь. Да, и очень важно, вот когда общаешься там, со многими там бизнесменами, руководителями, многие считают, что контролировать нужно там раз в две недели или раз в месяц. По факту контроль раз в две недели или даже раз в неделю в продажах, он по сути как некролог уже считается, это все, на что ты можешь повлиять. Не рассматривали для себя звонки когда-то как источник клиентов, кроме входящих по заявкам. То есть мы делали традиционный... SEO, Яндекс, ну, таргетированную рекламу в соцсетях, email-рассылки и работали с заявками. И получалось, меня все обеспокоило, что же у меня у менеджера такой простой, Он сидит и либо ведет клиента в зале, делает upsell, либо сидит и что-то делает на телефоне, явно там занимает 10% времени. Соответственно, в результате твоих доставлений запустили звонки, Притом их потестировали в двух режимах Вот я сейчас про физлиц говорю Мы просто звонили и говорили Мария Ивановна, приходите у нас классные фотосессии Интерьеры, дизайнерские платья туда-сюда Покупай сейчас с 50% скидкой И параллельно сделали АБТ Запустили за бесплатно То есть приходите, у нас бесплатная фотосессия То есть продается вторая Или последующий приход Вот Екатерина Уковова, приходите на бесплатную фотосессию с дочерью С Дочерь, да? Вот, то есть что будет происходить? Вам сделают полноценную фотосессию в интерьерной зоне при работе со светом. Это не как по купону, а там начинающий фотограф, это топственный фотограф с хорошей зарплатой, который занимается фотографией там от 5 лет у нас. Вам отдадут отсюда 10 лучших фотографий, если вы захотите, вы можете их купить. И вам делают обязательно еще одну рекламную съемку во второй зоне, которую мы вам предложим, предложим купить. 80% людей ее покупают и приходят повторно. Рекомендуется. Все, то есть на этом мы решили полностью, то есть я сейчас могу взять и забить 10 студий Мы в результате курса э, вот этот канал, то есть мы его тестировали как обычный отдел продаж И в принципе тоже работает, но тяжело, то есть он тоже работает э, Но надо ставить мощного ропа, э, учить людей скриптам, очень ну, качественных людей А здесь мы сделали просто, мы взяли самых любых людей, ему дается скрипт, он его даже не учит, он его читает прям со звонка И за день записывает мне 5 человек на съемку Минимум для начала. называется фишка Коль, слушай, вот ты находишься в королеве, достаточно у тебя здесь все так брутально. Сейчас модно запаковываться, делать такой классный крутой офис. Я знаю, что у тебя тут 6000 тысяч метров в год стоит, да? Расскажи, почему вот у тебя все столы тут разные. То есть, ну, как бы нет такого концептуального ремонта. То есть в чем фишка? Почему да. ты так поступаешь? Ну, я считаю, что нужно экономить на всем, что не приносит прямую прибыль. И столы покупались в разное время, поэтому они разные. И лучше вложить дополнительно денег в рекламу или арендовать коммерческую площадь под магазин, которая будет приносить прибыль. Здесь мы не встречаемся с клиентами. Сюда приходят сотрудники. И для сотрудников очень даже прилично мне самому здесь Нравится как все, я прихожу сюда не наслаждаться обстановкой, а работать. Если можно что-то не потратить, то это не нужно тратить.